Всем привет! Вы смотрите новости науки с Стралины Киряевой. Совсем скоро ветреная погода вблизи черной дыры. Бумажные органы для трансплантации и экологичные разработки казанского аспиранта. Смотрим. Итак, в мире Международная группа астрофизиков при университете Саутгемптона зарегистрировала сильный ветер, исходящий из одной из самых близких к Земле черных дыр. В-404 лебедя, находящаяся всего в 8000 световых лет от Земли, проснулась в июне 2015 года после четверти века в спящем режиме. С тех пор ученые наблюдают за ее ростом по мере того, как гравитационное поле черной дыры пожирает соседнюю звезду. Поток нейтральных частиц движется на колоссальной скорости и поэтому способен выйти из гравитационного поля черной дыры. Эта унесенная ветром материя сформировала на некотором удалении от В-404 лебедя туманность, оценив массу которой ученые предполагают оценить и масштаб процессов, приводящих к ее формированию. А в России в Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино, работают над созданием биобумаги, из которой с помощью новейших технологий можно будет создавать живые органы для трансплантации. Создание биопринтера и биобумаги поможет решить проблемы катастрофической нехватки доноров и высокие цены на хирургические услуги. Ученые уже научились создавать искусственные ткани кожи, сердца и кровеносных сосудов. Как выясняют разработчики, эти материалы инновационные, не отторгаются, срастаются и замещают органы, или ткань. После установки такие импланты не потребуют замены. Это главное отличие разрабатываемых технологий. И напоследок в Татарстане. Компания «Хальдор Топси» ежегодно поддерживает специалистов, работающих в области гетерогенового катализа. И в этот раз в их числе оказался аспирант химического института КФУ Дмитрий Корнилов. Работа, представленная Дмитрием на конкурс, связанная с нефтехимией, где ключевым процессом является пиролиз – технология переработки нефтесодержащего сырья в газообразные и жидкие продукты горения. В результате этого процесса образуется множество побочных продуктов. Он предложил способ очистки одной из таких побочных практик. Безотходное производство. Вот, является одним из основных направлений для компании, поэтому новая разработка оказалась для них очень кстати. А на этом